А что происходит? Вы же не составили протокол итогового. Уважаемый председатель, что это происходит? Что это происходит? Это что, похищение избирательной документации? <связывая> Итоговый протокол составили? Я разрешения на фотосъемку не давал. Я фотофиксацию делаю про нарушение избирательного законодательства. На улице. Прекрасно. Да, в том месте, где это происходит. Прямо на улице. Надо тогда хаплить, куда-то повезут. Сворованные поведут. И на чем повезут? Это даже веселее, чем скауфинок. Автомобиль Т-135 Т НО 47 регион Значит вы похищаете на, этой автомо... на этом автомобиле бюллетени Сообщите адрес пожалуйста, куда вы везете бюллетени — Понятно. — Закон для этого нет? — Есть распоряжение... — Председатель может распоряжаться... — Председатель. — Законно. — Председатель. — Понимаете? — Читайте закон. — Вы полицейский или где? — Или как же Или где без грамотных? — Ну, если Ну, давайте, давайте председатель. Подожди, у нас вторая комиссия там же еще, да? да? То есть это одна комиссия, да? Не а вторая считает? И будет считать? А эти решили не считать можем. Нет, ну все, все поняли и так Можете не улыбаться, понимаете, о чем дело? Что Нет. На самом деле мы не знаем, что в мешках можно погрузить все, что угодно и Но ну, мы догадываемся Мы ну, догадываемся, да Ну что, поехали с